Добрый вечер, уважаемые партнеры. Сегодня 27 декабря 2021 года. Меня зовут Екатерина Малышкина. И сегодня у нас с вами вебинар на тему стейкинг в проекте 1090 с применением МЦЦ. Недавно у нас промо. Сегодня у нас началось промо, в котором можно... Стейкинг в проекте 10.90 ускорить, э, переведя из криптоакселератора так называемой АЦЦ. Переведя этот актив, э, применив его и ускорив стейкинг до 115, до 115% есть возможность ускорить стейкинг в зависимости от лицензии. Рассмотрим их подробнее. Четыре лицензии у нас есть, четыре модуля. Модуль за 300, э, за 30 долларов, за 300 долларов. 3 тысячи тысяч долларов. И у них у всех а, изначально стейкинг 50% в годах, но его можно ускорить до 115%. На первой лицензии от 60% до 100% по ускоренному стейкингу а, предлагается выплата. На второй лицензии, на втором модуле от 65% до 105%. На третьем... 70, 80, 90, 100 и 110. И на четвертом модуле за 15 тысяч долларов можно ускорить стейкинг, сделав его от 75% процентов годовых до 115% годовых. В зависимости от того, насколько вы хотите ускорять стейкинг, какой у вас модуль, какая, какую сумму хотите положить на стейкинг, вам нужно активировать разное количество АЦЦ. От 1 АЦЦ до 999 АЦЦ, в зависимости от того, на какой модуль и какое количество райда, либо век вы хотите положить на стейкинг. Напомню, что в, в проекте 10.90 для добычи токена райда можно стейкинг класть как монету век, так и райда. Монету век можно заводить извне. С других проектов, с других каких-то холодных кошельков монету райда можно купить только внутри самого проекта. И сейчас мы с вами рассчитаем доходность этого стейкинга в сравнении с тем, сколько затрат, сколько производится затрат на АЦЦ, на перевод АЦЦ, на покупку. Первая лицензия у нас, лицензия за 30 долларов, лимит на добычу. Райда 300 долларов в токене райда. Рассчитаем сколько мы здесь получаем процентов годовых. Заявленная максимальная доходность на этой лицензии 100%. Для этого нужно внести 5 АЦЦ на стейкинг добавить. То есть здесь дополнительно получаем 50%, которые вот именно с помощью АЦЦ получается, 100% общая сумма стейкинга 50% это изначально, какая и заявлялась в проекте, 50% это та дополнительная доходность, которую мы получаем, ускорившись с помощью актива АЦ, Акселерат, АЦЦ. 50% – это 150 долларов или 10 райда доходность по курсу сайта. Затраты на АЦЦ. На данный момент курс АЦЦ составляет 0,2 райда. Лицензия в проекте «Криптоакселератор» за 30 долларов дает право вывести 125 АЦЦ по текущему курсу. Для вывода 5 АЦЦ ну, необходимо потратить 0,2 райда из стоимости лицензии. Здесь мы рассматриваем, сколько, сколько АЦЦ, как, какую часть лицензии мы тратим для вывода именно этих пяти АЦЦ. Потому что оставшуюся там, часть лицензии можно потратить для вывода АЦЦ в другие проекты. Итак, стоимость АЦЦ из... Из стоимости лицензии для вывода 5SC тратим мы 0,2 райда. И стоимость ускорения стейкинга 5SC на 0,2 по курсу получаем один райда. Все затраты на ACC на этом стейкинге составят 1,2 райда. А по итогу получили дополнительные доходности 10 райда. Считаем процент. 833% составляет доходность повышенного стейкинга. В зави от вложений в АЦЦ. Посмотрим следующую лицензию. Следующая лицензия у нас за 300 долларов. Лимит на добычу райда 3000 долларов в токене райда. Доходность, максимальная доходность 105% годовых, то есть 55% мы получаем благодаря тому, что внесли АЦЦ на стейкинг. 55% от 3000 долларов, от максимальной суммы стейкинга, это 1650 долларов или 110 райда по курсу сайта. Таким же образом мы считаем затраты на АЦЦ, исходя из курса АЦЦ, исходя из стоимости АЦЦ. Затраты на 50 АЦЦ составят 12 райда, это это стоимость АЦЦ и стоимость лицензии для того, чтобы вывести эти АЦЦ. 110 райда по сравнению с 12 райда с затратами на АЦЦ. Это у нас доходность 917% доходность стейкинга отложений вложений в АЦЦ. Следующая лицензия модуль номер 3 за 3000 долларов. Здесь у нас лимит на добычу уже 30 тысяч долларов в райда. Доход повышенный доход 110% годовых, на которые нужно внести 555 АЦЦ. То есть 60% дополнительно получаем с помощью АЦЦ. По курсу сайта это 18 тысяч долларов 1200 райда. Затраты на АЦЦ составят 133,2 райда. И здесь доходность стейкинга от вложений составляет 900%. Все эти расчеты будут в чатах, все это можно будет посмотреть нагляд, нагляднее, если интересует, можно на других процентах посчитать, какая доходность получится, там, на 60, на 70 процентах и так далее. И последний у нас модуль, модуль за 15 тысяч долларов, доходность... 115% максимальное, для нее необходимо внести 999 АЦЦ. 115%, 65% дополнительно мы получаем, это 6,5 тысяч райда, доходность по курсу сайта. На АЦЦ затраты 239,8 райда. И здесь доходность самая высокая, она составляет 2, около 2700%. От вложений в АЦЦ, то есть те средства, которые мы получим благодаря ускоренному стейкингу, не считая стейкинг, который изначально заявляется, не считая этих 50%, дополнительную доходность, которую мы получаем с помощью АЦЦ, с помощью перевода из проекта актива АЦЦ в проект 10.90%, вот она здесь составляет 2710%. На... Здесь мы приводим 4 вида расчета. Это на всех лицензиях взяли самую большую доходность, сколько нужно для нее будет внести АЦЦ, сколько нужно потратить, чтобы купить АЦС, Сколько, на какую часть лицензии нужно потратить для покупки АЦЦ. 4 вида расчета. Если кому-то интересно, можно сделать расчеты по другим процентам, но здесь их все, все сколько, все 20 мы их выложить не можем, это будет даже непонятно и неинтересно. Итак, какой мы вывод делаем, что ускорение стейкинга в проекте 1090 дает сотни процентов прибыли в сравнении с вашими вложениями в АЦЦ, в сравнении с тем, за сколько купили АЦЦ, по сегодняшнему курсу, за сколько их вывели. Промо на самом деле интересное и, скажем так, им нужно пользоваться. Нужно вообще пользоваться всеми промо, которые предоставляет компания. Вот так кратенько, наверное, рассказал про расчеты. но ну, Это четыре основных расчета. Повторюсь, можно их все сделать и будут эти слайды в чатах. По расчетам, наверное, все. Какие вопросы у вас, уважаемые партнеры? Может быть, что-то было непонятно, может быть, слишком сумбурно объяснила. Готова вас выслушать. Когда на внешнем бирже курс монеты будет 0,40, то в 10,19 поменяют. Да, когда на внешней бирже курс монеты век будет выше, тогда и в 10,90 поменяют курс. А если нет ACC, приобрести ACC в проекте криптоакселератор можно, они в свободной продаж, там достаточно для продажи на бирже. Комиссия на вывод ACC 2%. Чтобы вывести АЦЦ, нужна лицензия, да, нужна любая действующая лицензия для вывода АЦЦ. И сейчас, кстати, нет лимитов дневных действующих на покупку-продажу АЦЦ в проекте Криптоакселератор. Григорий, я не понимаю вашу фразу, что я не добавила, кому не добавила? Один год пришлось отменить досрочно. Так, не успеваю читать чат. Почему курс вверх приблизили к рыночной, от упала, а райда остался. Курс райда остался 15 долларов, потому что райда приобретается внутри проекта 10.90. Там своя внутренняя биржа. Как будут работать предыдущие промо-стейкинги? Какие предыдущие промо-стейкинги? Сейчас же работает стейкинг стейкинга 50%. АЦЦ из 1090 можно будет вывести? Не предусмотрены пока что механизмы вывода АЦЦ из проектов 1090, поэтому мы всегда говорим, что если какие-то промо, АЦЦ заводится в другие проекты только в одну сторону, скажем так. Обратно не выводятся. Только монету, Рамиль, только монету век можно на сайт переводить. Монеты ранее. Веки можно ускориться с сэшки, промо стейкинге, которые сейчас не работают. Почему-то. Почему работает сейчас промо-стейкинг? Зайдите, обновите страничку. Веки можно ускориться с цешками. И веки, и райда можно ускориться с цешками. Но это стейкинг райда все равно будет. Вы кладете ее на стейкинг, век или на стейкинг райда, но добываете монету райда. Татьяна пишет, что все работает, ускорила. Отлично, молодец, Татьяна. Людмила, какая дополнительная... Если количество век в стейкинге уменьшилось в три раза. Ввиду снижения в стейкинг век нужно положить в три раза больше век. Ну, ввиду того, что курс век, такой, который мы видим, и он также был изменен в проекте. Максимально приближен к рыночному. Повторюсь, курс век приближен к рыночному, потому что век можно заводить извне. Райда извне заводить нельзя, поэтому у райда свой курс, который внутри проекта. промо был, я могу его прод продолжить? Нет, стейкинг сейчас, ä, промо -стейкинг сейчас новый, это вот этот, пуск который можно ускорить АЦЦшками. Так, получилось сейчас сообщение, комиссия на вывод АЦЦ из, из акселератора нет. А, это комиссия на... Покупку-продажу АСЦ я перепутала. Вот. Промо-стейкинг промо по 60% можно продлить. Курс века приблизили к биржевому, потому что монету век можно заводить извне, с других проектов, с биржи, с холодного кошелька. Райда заводить извне нельзя. Григорий, на слайдах расчет при полной загрузке, если да, то не указано, что нужно добавить в три раза больше век. А на слайдах в расчетах век вообще никак не касается. И там мы считаем чистую прибыль, вне зависимости от того, сколько вы вывели. Вы же вот сколько введете, у вас все равно эта сумма никуда не денется, у вас меньше ее не станет, сколько вы положите на стекинг. Мы ее не берем в расчет. Она и не участвует в расчетах, эта сумма. Лицензия нужна в 10.90 обязательно. С ProfitBot можно завести веки? Да, можно завести веки с любого из проектов, в том числе и с ProfitBot. Зачем веки поделили на две лицензии? Можно ли веки из лицензии 1 перевести в лицензию 2? Не совсем понимаю вопрос, как то веки из лицензии 1 перевести в лицензию 2. С этих можно в любой момент отменить и вывести средства. Ацц в бинар перевод будет. А, возможно и будет такая, такая возможность. Ну, пока что, пока не могу ничего по этому поводу сказать, будет ли перевод Ацц в бинар. Вероятно, что будет. Промостейкин в веках не работает. Хорошо, я уточню это. Двести девяносто, да, нужна лицензия, Лидия отвечал. FSS, FSS. Ольга Губина, почему остановлен промо-стейкинг? Промо-стейкинг можно продлить. Татьяна, количество век уменьшилось и даже при максимальном ускорении на выходе получается меньше райда, чем было. Ну, потому что так, такой курс век. А Елена АЦЦ где купить? АЦЦ купить в проекте криптоакселератор. Нужно старый снимать стейкинг, чтобы ускоренный стейкинг, но ускоренный стейкинг положить средства. Да, нужно старый снимать. Если стейкинг отменить, 10.90, АЦЦ сгорает. Если вы от... Применили АЦЦ для ускорения стейкинга, то да, они сгорают. У меня нет акселератора, значит не могу поставить на стейкинг веки. Вы веки в любом случае можете поставить в проекте 1090 на обычный стейкинг. Елена, если нет у меня проекта Акселератор, зарегистрируйтесь в проекте Крипто Акселератор. Почему акселераторы Акселераторе курсы ЦЦ снизили по отношению к Райда? Открыли свободную биржу, которую давно просили партнеры, очень просили, чтобы была свободная биржа, чтобы они могли продать по цене, по которой им хочется, а не по той, которая на, которая на сайте. Открыли эту биржу, цену уронили сами партнеры. У многих партнеров первая лицензия три райда на вывод будет добываться очень долго. Можно сделать, чтобы вывод был от одного райда. Чтобы вывод был от одного райда. Ну, с этим вопросом можно обратиться в поддержку, к администрации, но все райды на... На блокчейне тронно, и за каждый вывод компания платит комиссию. И очень неудобно выводить там по 0,2 храйда, 0,50 храйда. Компания за каждый из этих выводов платит комиссию. Ускорять можно только на ровную сумму от CC. Так, вот насчет ровной суммы неровной, сейчас узнаю. Так, нет, нет, АЦЦ ровную сумму можно поставить. Можно участвовать с веками без АЦЦ, Елена. Мы можете положить век на стейкинг без АЦЦ, но на обычный стейкинг под 50% годовых. Невозможно переставить веки в промо-стейкинге, неактивно кнопка «Инвестировать» переставить Вики в промо-стейкинге. То есть АЦС сгорает при выводе со стейкинга. Вы один раз, Татьяна, вы один раз применили АЦС, и у вас он будет работать постоянно, ускоренный стейкинг, вам не нужно его э, заново заводить. А ЦС можно применять к стейкингу в век и к стейкингу в райда. Начисляться будет в райде. Да. Что будет при свопе со стейкингом? Что будет при свопе со стейкингом? Не могу ничего сказать, пока что не было принято решение о свопе. И что будет со стейкингом, тем более ускорять можно только на ровную сумму АЦ. Если будет 2,9 ЦС, можно только на 2 ускорить. Ускорять можно на ровную сумму АЦ. Можно первый слайд показать. Пожалуйста, этот слайд. Самая маленькая лицензия, сколько АЦС позволит вывести? Самая маленькая лицензия в проекте криптоакселераторов сейчас по сегодняшнему курсу позволяет вывести 125 АЦС. Профитботе промо будет, но пока в профитботе промо не планируется. Как продлить промо-стейкинг? Но он сейчас у вас действительный промо-стейкинг, он сейчас действует, значит его продлевать не нужно. Если он у вас уже работает. Смотрите, вы один раз ускоряете стейкинг с помощью АЦЦ, дальше вы можете снимать, пополнять. Ну, эти эти АЦЦ вы уже не выведете никуда, но стейкинг будет ускоренный. Следующий стейкинг, если вы этот закроете, следующий откроете, он будет уже ускоренный. Где еще можно купить, кроме криптоакселератора, АЦЦ больше нигде. Вот Алексей Корешков пишет, что только что поставил веки в стейкинг, ускоренный АЦЦ, все работает. За веки можно купить АЦЦ в проекте «Криптоакселератор». Я покупал лицензию по промо на год, но он еще не отработал. Как быть? Вы хотите, чтобы промо-стейкинг закончил работу или наоборот, чтобы он работал дальше? Сергей, промо-стейкинг остановился, нет возможности заново запустить стейкинг, снять дало, а поставить не дает. Напишите, пожалуйста, в поддержку. За сутки с акселератора при минимальной лицензии АЦЦ сколько можно вывести? Можно вывести по минимальной лицензии 125 АЦЦ сейчас, а суточных лимитов сейчас нет. А почему не рассчитывали доходность от количества век в стейкинге? Потому что эта цифра не имеет значения, хоть их будет один век в стейкинге, хоть их будет миллион век в стейкинге. Там одна и та же доходность. Мы рассчитывали доходность от, от АЦЦ, от затрат на АЦЦ, а не от затрат на ВЕК. Старый стейкинг уже не работает, он же должен работать еще год. Должен работать еще. Если курс ВЕК вырастет, его подкорректирует на 10,90. Если курс ВЕК вырастет, то его, соответственно, и в проекте поставят выше. На какой период действует стейкинг с ускорением? Стейкинг действует год. Ускорение длится год. И старый стейкинг тоже должен работать. Если у кого-то что-то не работает, напишите в техподдержку. Возможно, что-то сбилось, пока проводились техработы. Демонстрацию экрана с кабинетом 1090. На деле показать, как снимать веки с ускорением. Ну, здесь я не могу сделать демонстрацию экрана на этом компьютере. Если раньше, если раньше года снять, проценты теряются. Если раньше года снять, то, конечно, вы же не годовые проценты получите, а получите сколько, сколько накапало на ту дату, в которую будете снимать. Будет вебинар, и с разбором кабинета будет вебинар. Просто, к сожалению, сейчас я не могу вам показать демонстрацию экрана, как ставить на стейкинг веки или райда, как снимать со стейкинга. Так, наверное, с вопросами все. Коллеги, была рада вас приветствовать сегодняшним, сегодняшним понедельничным вечером. Всем хорошего вечера, хорошего стейкинга, отличных доходов. Так, еще у нас остались вопросы. Зачем разделили стейкинг по модулям? Разная стоимость модулей позволяет разную, разный процент добывать по стейкингу. Так. Если у меня есть курс век 1090, значит ли это, что количество век будет уменьшаться в стейкинге? И я потеряю веки. Меняется курс век. Количество век, которые вы положили на стейкинг, у вас их никто не заберет. Вы их не потеряете. Если, если курс вырастет, то вам нужно будет для этого же стейкинга уже меньше век, и остаток вы можете их, их вывести куда-то, перевести или оставить. Никак не может количество век уменьшаться или увеличиваться в стейкинге, пока вы самостоятельно не перевели монеты на какой-то другой кошелек или в другой проект. Так, ну На сегодня, наверное, все. По ускорению стейкинга в проекте 10.90 основная, это основная информация. Слайды будут доступны в чатах. На другие проценты можно также рассчитать слайды. Желаю всем хорошего вечера, с наступающим Новым годом всех и отличных доходов. Всего хорошего.